Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и наконец-то стартовал долгожданный ивент на слив ресурсов. Кто-то очень сильно обрадовался, кто-то очень сильно расстроился, но все просто зависит от того, кто донатит, кто не донатит и у кого сколько ценностей было припасено и кто сколько смог этих ценностей накопить и не тратил их в ожидании данного ивентика. Будем обсуждать кратенько, но максимально подробно. Вооружаться калькуляторами не будем, каждый посчитает себе сам, сколько ему чего будет стоить и что конкретно он хочет купить, все не предугадать, поэтому особыми калькуляциями я не Занимался. Могу сказать только одно, что если, допустим, вы будете покупать себе бриллианты за голдун, то вам... Септор, а именно так он называется. Не пишите в комментариях, что я неправильно произношу. Каждый произносит по-разному название данной машины. Я ради интереса в инете глянул. Оказывается, он именно септор, не скептор, не Сцептор. Он именно септор, и в переводе это означает скипетр. Так вот, септора вы можете забрать себе за 25 тысяч бриллиантов. Плюс к тому, вам надо сделать минимум 15 побед, для того, чтобы собрать 15 золотых слитков. Таким образом, получается, что если вы будете донить э, в голдюбе, и за голду потом, допустим, покупать себе бриллианты, которые переводить, соответственно, в танк, то вам данная машина обойдется приблизительно где-то в 20... 2000 голды. Мне кажется, что это ну, дороговато. Окей, пускай в 20 тысяч голды и плюс еще что-то вы как-то дамажите. Для восьмерки это безусловно очень дорого, потому что за двадцатку можно взять себе годную десятку. Что собой Септор представляет? Я бы не сказал, что это какая-то имба. Как вы видите, вот так он выглядит в призме своей брони. А теперь знакомьтесь, М3 проходной. Не заметили, как я переключил? Давайте еще раз. Это Септор. Нет, давайте вот так, смотрите. Вот вот это септор, а вот это проходной йог. Короче говоря, машины тупо одинаковые полностью во всем. И это подтверждает сравнительная таблица. Как вы видите, тут полностью все один в один во всех технических показателях. Вот я не знаю, что вот это вот такое, но окей, хорошо. Это типа, наверное, если его премиализировать, то он будет вот таким вот. Не знаю. Короче говоря, ребят, разница между этими машинами в двух параметрах. Первое, процент побед, безусловно, в пользу септора 53,5% против 50%. Второй вопрос, это доходность. И септор действительно может фармить по сравнению с проходным своим вариантом. Что касается того, насколько хорошо на нем фармить, ну, поиграйте на М3 и подумайте, насколько удачные бои у вас будут на септоре. Что касается 53,5% побед, который здесь заявлен, то все очень просто. Дело в том, что септора получить, я бы сказал, не очень просто. И в принципе, как правило, такие машины попадают в руки ребятам, которые донатят. А как правило, те ребята, которые донатят, они хорошо играют. Они очень часто играют, очень долго играют. Короче говоря, это более подкованные игроки, так или иначе. Что же касается проходной машины, то ее проходят все, кто хочет дойти до 10 уровня. И именно в процессе прохода в 10 уровень там и складывается статистика по боям, в том числе и количество поражений. Потому что получив машину, допустим, в базовом ее состоянии, понятное дело, что предлагающие большинство боев в первоначальном ее виде, вы будете проигрывать скорее всего, как бы классно вы не играли. Пока вы привыкнете к машине, пока вы освоитесь, пока вы набьете себе нормальный опыт экипажа, если вы не задонатите голду в опыт экипажа, не закинете свой косарь золота. Ну, короче говоря, ребят, суть сводится к тому, что проходные машины у них процент побед всегда ниже, потому что сюда закладываются все игроки, которые играют, и все проигрыши, в том числе, пока люди учатся играть на этой машине. Что же касается септора, то здесь ребята играют именно ради удовольствия от этой машины, а проходную версию, как правило, большинство игроков на восьмом уровне продают и дальше идут себе на 9-10 уровень. Вот отсюда и такой процент побед, как мне кажется. Поэтому сказать, что септор стоит тех денег, которые за него просят в виде 20 тысяч золота и плюс еще домазать какими-то другими бриллиантами, полученными каким-то образом, в том числе и получая знаки классности, я бы сказал, что это очень дорого для данной машины. Разве что в коллекцию, если вы действительно можете себе это позволить. Потеть, э, безусловно, стоит, потому что помимо септора здесь есть и другие классные призы. Ну а что касается того, чтобы потеть конкретно на септором, то я не думаю, что как бы классно вы не играли, вы сможете реально забрать данную машину, не домазывая голдой, либо чем-либо еще. По одной простой причине, потому что даже за знак классности мастера, вы будете получать всего 180 бриллиантов. Таким образом, получается, что это и есть на слив ресурсов и а не домазать э, своими ресурсами до того, чтобы купить. То есть система работает немножечко по-другому. Вы как раз ресурсы сливаете, а вот этими своими мастером, знаком классности с первой степени, второй и третий, как раз вот добираете недостающие вам. Таким образом, получается, что э, в целом... Э, Пока торопиться вам не стоит в том, чтобы сразу сливать свои ресурсы, это первый совет, не бегите никуда, сломя голову, подождите секундочку. Что касается того, на чем играть, как вы видите, начиная с четвертого левела, и здесь вам помогут коллекционные машинки. На коллекционных машинках четвертого уровня, пятого уровня, как правило, проценты побед э, плюс-минус нормальные, но популярность машины не сильно хорошая, соответственно, на четверках, на пятерках, играя в боях, вы сможете легче получать себе знаки классности, соответственно, таким образом увеличивать свою копилку бриллиантов. Теперь, что касается того, что выгодно сливать, что невыгодно. По большому счету выгодно сделать следующим образом: не торопитесь, поиграйте, наберите количество побед для того, чтобы у вас были золотые слитки, если вдруг вы что-то из этого хотите. Потом посмотрите, когда вы уже поиграли, когда набрали себе бриллиантов, вы понимаете, что в целом дальше больше вы уже не набьете. Тогда уже посмотрите, чего у вас в копилке больше, его спустите, но ну и соответственно получите себе недостающее количество бриллиантов. Может быть, дамажите серебром. Мне кажется, что серебром дамазывать все-таки лучше всего. Потому что свободку нафармить гораздо сложнее, чем ту же самую серу. 450 тысяч серебра, по большому счету, это пускай 10 боев на фармящей машине на восьмом уровне. Там с плюс-минус какой-то нормальной успешностью по результатам боя. Таким образом, получается, что выгоднее все-таки серу спускать, чем свободный опыт. Что касается бустерочков, все зависит от того, сколько вы их накопили. У меня этих бустеров, в принципе, валом. Но, понимая, что в целом, по большому счету, из вот этого всего, меня интересует даже не сам септер, на которого копить и копить надо. Я для себя понимаю, что я слегка поиграю-поиграю, а там дальше разберусь, что я буду себе из этого дела выбирать. Что касается атрибута. Атрибут смотрится прикольно. Вопросов нет. Уже показывали, как он выглядит в ангаре и что-то, безусловно, симпатичное, прикольное в этом есть. И больше показатель вашего статуса, ребят Потому что вы в бой его не возьмете Покататься на нем, не сможете похвастаться Перед друзьями, самое то Если вы какой-нибудь автор YouTube канала Безусловно, вам тоже стоит Данную машину себе поставить в ангаре И здесь уже нет никакой Абсолютно шутки по поводу машину поставить в ангаре Мы всегда привыкли говорить про танки таким образом Но, как видите, машина тоже в ангаре Стоять может Так что же, ребятам, здесь действительно годного и прикольного Что здесь есть, в принципе, вы можете Посмотреть сами, и не мне вам Рассказывать подробно про каждую из этих вещей Отдельно хочется отметить, что допустим Те же самые x10 Я бы сказал выгодно тогда, когда вы Просто своими боями и победами Наберете себе бриллиантов для того, чтобы Полностью на халяву их забирать Спускать ради этого сертификаты На свободный опыт допустим Ну или ту же самую свободку Или дни прям аккаунта Но ну, не имеет никакого смысла, потому что Эти x10 они не дадут вам Такого прироста по результатам Победного боя которые вы можете получить, играя, допустим, там образно несколько часов на прем-аккаунте. Ну, или день играя на преме. Короче говоря, математика в отношении X10 явно не в пользу. А вот что мне действительно из вот этого всего нравится, это контейнер Deluxe Limited Edition. Э, название красивое, классное и, честно говоря, чем-то очень напоминает э, название автомобилей. Deluxe Edition Limited. Ну, короче говоря, где-то вот оттуда это все. Что внутри в этом контейнере? В этом контейнере внутри у вас есть шанс получить машину и это у очень классно, именно септора я имею в виду, но вы можете получить и машину, ребят. Она тоже оттуда может выпасть. Вот этот атрибут с вероятностью выпадения 0,5, я бы сказал, процента. А что касается машины, то 0,2. Очень низкий процент, но все-таки больше чем уверен, что кому-то выпадать будет. Что прикольно, что здесь помимо всякого рода там аватар, камуфляж, вы можете получить части сертификатов на один из четырех танчиков. И это действительно очень классное, годное, прикольно. Интересные классические автомобили в этой игре. Почему классические? Потому что тот же самый, допустим, Амангал, его можно было в свое время просто прокачать, просто открыть его и радоваться жизни. А потом его забрали из ветки исследований. И теперь он стоит в моем ангаре, как память истории в этой игре. Что же касается того, что вы получаете, если вы, допустим, берете эту машину и она вам не нужна, то вы можете ее обменять. Вы можете ее обменять на 250 золота, если вы ее себе открыли, или можете, по-моему, даже сам сертификат собранный обменять сразу на 250 голды. Теперь, что касается других танков, которые есть. Не буду показывать их в ангаре, они все у меня присутствуют. Скажу лишь следующее, что, допустим, та же самая рыношка. Она обойдется вам, если, точнее, обойдется, она вам принесет, если вы ее продадите, всего лишь 50 голды. Но сама машина на третьем уровне очень прикольная, очень интересная, что самое парадоксальное, она пробивает маусами. Если не верите, вот здесь вот есть ссылочка на видео, заходите, посмотрите, действительно малыш мауса пробил еще и неоднократно. Что касается т 28 то в случае, если вы будете его обменивать на голду, вы получите 100 золотых монет. Ну и самый жир в отношении золотых монет это безусловно Черчилл Ган. Так вот, Gun Carrier вы можете обменять на целых 500 голды. Хотя машина очень классная для того, чтобы на ней выполнять боевые задачи, получать знаки классности, наносить урон и делать фраги. Э, немножечко лучше, безусловно, Черчилля будет дредноут, но дредноута очень сложно получить. А здесь вы можете получить аналог дредноута и, в принципе, радоваться жизни. Вот так вот получается. Для того, чтобы не быть голословным, я сейчас хочу сделать вот так. Вот я потрачу 14 дней. Прям аккаунта своего, просто для того, чтобы открыть с вами два контейнера, не напрягаясь в отношении боев. И, кстати, контейнеры вы можете открывать без золотых слитков. Это единственное, что вы можете здесь забирать без золотых слитков, но и, в принципе, абсолютно безлимитно, как указано сейчас на данном контейнере. Ну что, попробуем посмотреть, что нам выпадет. Я сомневаюсь, что мне упадет танчик, но чем черт не шутит? Крутнуть-то несложно. Вот, пожалуйста, 5 сертификатов на Черчилля. Забираем и давайте откроем еще один контейнер. Больше, чем 14 дней према ради этой веселухи я не готов сливать, как минимум, исходя из того, что, как я уже сказал, все 4 машины у меня в ангаре есть. Ну, а соответственно, не имеет смысла сливать дни према для того, чтобы добрать себе даже ради 500 голды. Вот так вот приблизительно все у нас получается в отношении данного ивентика на старте, но, как я говорил и. Очень, очень рекомендую вам Повторно скажу, ни в коем случае Не бегите прям сливать Все, что есть Сначала поиграйте, поднакопите Ну а потом уже начинайте потихоньку обналичивать Мало ли на что у вас будет хватать И что вам приглянется Ну вот, допустим, попадется вам Возможность получить себе Вот такой вот великолепный камуфляж Безупречный, который мне очень сильно нравится Но ну, действительно очень классно смотрится машина Просто балдеж какой-то Поэтому, ребятки Отправляйтесь в ивент, всем побед, всем успехов и всем обязательно побольше знаков классности мастеры, чтобы они доставались вам абсолютно не потея. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.